То, что мы добились бескомпромиссных решений по защите от взлома, очевидный факт, и здесь ни одна компания, ни один человек не может нам что-то сказать, что мы делаем решение не самые мощные по, с точки зрения защиты от взлома. Поэтому в нами была разработана как сама броненакладка, так и технология ее производства, термообработки, полировки, Это наших каленых пластин, которые также нет для сравнения компании, которая может себе позволить использовать Использовать такие толщины, каленого металла в таком количестве. У нас все заточено на то, чтобы делать тяжело, сложно. У нас все производство заточено на такой.